За мной походу следят друзья. Нет! Это что за монстры-то такие странные? А? Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете. Я. О, друзья, мы начинаем. У нас сегодня продолжение нашего грандиозного прохождения, совершенно ультра-нового, в Майнкрафт версии 1.14. Я тут немножко подумал и решил, что пора бы мне уже сделать нормальную зачаровальню, а то у меня очень много опыта, а никуда я его толком потратить-то и не могу. И вот я, ребятки, уже вот заморочился, как вы видите, и уже начал строительство чаровальни. Так быстро получилось, что я ее построил, потому что... Опять-таки, немножечко небольшие технические неполадки возникли, и пришлось вырезать аж целую серию. Но я думаю, ребятки, в этом страшного ничего нет, потому что вы все сейчас увидите. Я как раз доделываю самое основное, то, что было до этого слишком муторно и тягомотно. Вот, сейчас, ребятки, достроим чаровальню. Да, и сразу же давайте я хочу озвучить вам планы на сегодняшнюю серию. Значит, первое, это, конечно же, строим чаровальню, да, собственно, то, что сейчас вы видите на экране. А второй момент будет самый основной, это мы попытаемся сегодня же уложиться в данную серию и построить курятник, потому что, ребятки, курочки мне тоже нужны. Я подумал и решил, что они окажутся для меня очень ценным ресурсом на ближайшее время. А потому, ребятки, вот такие у нас грандиозные планы. А, комментируйте, ставьте лайки. Ну и, конечно же, давайте свои советы по прохождению Minecraft версии 1.14. Да, друзья, мы играем на самой новой версии и мы играем на хардкорной самой сложности, ребятки. А, Где-то я это в каком-то видео показывал, так что можете пересмотреть мои серии, если интересно, и убедиться в этом наверняка. Так, ну что ж, а сейчас я закончу, значит, такой какие... Здесь кое-какие элементы, да, в нашей зачаровальне. И мы с вами продолжим. Так, возникла у меня идея сделать очень креативный потолок. Смотрите, друзья, что я сейчас сделаю. Вот так вот. Как раз тут пошел дождь, и мне, на меня э, напала идея, то, что надо сделать как-то более атмосферно нашу зачаровальню, да, и я решил продырявить ей крышу, чтобы у нас вот так вот дождик, да, он капал а, к нам вот на эту балку, которая под нами. А, с нее потом, в свою очередь, ребятки, будет прикольным образом капать водичкой. Это просто офигенно. Лайк, like, если тебе нравится такая идея. Ну и, конечно же, предлагай свои идеи по поводу каких-либо построек а, в Майнкрафт версии 1.14. А, с удовольствием выслушаю. Ну что ж, вот такая, значит, у нас зачарование получилось. Кое-какие еще декоративные элементы я подправлю, но это уже будет за кадром. Вот, ребятки, оценивайте, пожалуйста, комментируйте. Ну и пришло время поставить саму чаровальню. Да, и как всегда я делаю привык ее в классическом таком стиле. Сейчас вы, ребятки, увидите, что я имею в виду. Вот такого плана у нас получилось, давайте уже что-нибудь зачаруем. Давайте попробуем зачаруем, зачаруем нашу кирку, что у нас за чары. Так, прочность и эффективность, да, друзья, это, ну, не то, что я хотел, но других, к сожалению, чар пока не получилось. Вот такая, ребят, теперь у нас есть супер кирка, которая копает очень быстро. Теперь мы сможем гораздо быстрее добывать нужные нам блоки. Это, ребятки, круто, да. Давайте сразу испытаем ее в деле. Ни хрена себе скорость, я охренел, ребятки, вот это, да. Я еще до этого ни разу с такой скоростью не добывал здесь какие-либо блоки. Вот это я понимаю. И плюс, и плюс, ребятки, на ней еще висит прочность. Так, давайте еще кое-какие декоративные элементы здесь установим. Я подумал, что нужно будет поставить раздатчик вместо вот этого сундука. И он нам будет раздавать либо лазурит, либо в процессе я, наверное, переведу его на книжки. Он будет нам давать по книжке, когда мы будем приходить сюда и зачаровывать что-нибудь. Пока пусть здесь лежит лазурит, ребятки. Вот так он будет работать. Вот такая, ребятки, интересная задумка. Да, чтобы нам далеко не бегать. Ну, естественно, с другой стороны, напротив, я поставлю сундук. Ну что ж, ребятки, вот такое у меня уже Мое жилище расширяется, да То есть у меня уже второе помещение, как видите Это большая зачарование появилась постепеньку, ребятки, развиваемся А потому, конечно же Жду ваших комментариев по этому поводу Что вы мне можете дельного предложить, выслушаю Так, ну и давайте приступим немножечко к обыденным К своим делам Это различная уборка Моих полей Это у нас добыча, значит, определенных ресурсов Давайте уже приступаем Ребятки, так, у нас сейчас Пшеничка на очереди. Что-то я уже запарился собирать каким-то обычным способом. Надо бы что-нибудь другое придумать, да? Давайте-ка придумаем следующий креативный способ. Это добыча с помощью воды. Вот так, ребятки, у нас происходит добыча с помощью воды. Не надо каждую клеточку обрабатывать вручную. А вообще в идеале хотелось бы это все оптимизировать. Эй, зомби, ты тут что-то что забыл, я не понимаю. Я что тут не для тебя стараюсь, я что тут для себя стараюсь, родной. Ты у нас пшеницу не ешь, не ешь так, кто там кто там стреляет в меня, я что-то не понял. Вот, блин, так всегда. Только начнешь заниматься какими-то чевыми делами найдутся какие-нибудь э, монстры, которые обязательно попробуют помешать тебе. Скелетон, ты-то что здесь забыл? А вот ты что постреливаешь так странно, а? Вот ты реально, блин, очень сейчас мне мешаешь. Я должен засадить это поле. Черт, походу надо выходить и навалять уже ему, иначе это не закончится. Я тут пытаюсь засадить это поле, а он мне мешает всеми возможными способами. Так, сейчас я возьму щит. Да, надо взять щит. Сейчас, секундочку, я обойду. Щит у меня на втором этаже. Сейчас я выйду, блед я против э, лука со щитом люблю ходить, потому что он не простреливается. Он не простреливается, через блок ты не пробьешь. Ну что, видал мой щит, да? И да, блин, нас сломали сразу же щит, только я вышел со щитом, и меня сразу же зомбари атаковали, поломали мне мой щит, вот вам, гады, получайте, получайте, чтоб я вас здесь больше не видел, но мы продолжаем засев нашего поля, конечно же, это тоже очень муторное занятие, желательно бы его автоматизировать, но я, ребят, не знаю, как в Майнкрафте автоматизировать посадку, и убираем в следующее поле, то таким же, ребятки, образом, да, то есть просто ведро воды, ну и давайте засадим его. Ну что, вот, ребятки, наша чаровальня. Так, назовем как чаровальня лучше, наверное, или... Нет, как-то чаровальня не очень звучит, да. Давайте поменяем название и назовем как-нибудь типа, ну, не знаю, зал зачарования. Во, вот это будет самое идеальное, думаю, название. Ребят, какое название дадите вы моей чаровальне? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и давайте попробуем книжечки, позачаровываем. Так, что это у нас получилось? Пронзающая стрела 3. Так, пронзающая стрела. И вторая книжечка у нас на что? Вторая книжечка у нас на защиту 3. Ну что ж, так себе, я бы сказал, не совсем то, что я хотел. Я хочу или шелковое касание, или какую-нибудь удачу, но пока и так сойдет. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Давайте положим все обратно. Так, ты что здесь забыл, ведьма? Ты что здесь забыл-то, а? А ты откуда сюда попал? Первый раз тут вижу ведьму, как, как с какого-то хрена он пришел сюда, непонятно зачем и почему. Скорее всего, это был какой-то тайный разведчик, тайный агент. Так... Ребятки, у меня еще одна идея появилась, как все-таки оптимизировать, и автоматизировать работу, переработки а, через компостницу и превращение этого всего в костную пыль. А вот так, такая, ребятки, такой механизм у меня получается, то есть он основан на воронках, ставим, а, значит, компостницу, на нее воронку, сверху ставим бочку, из которой будут забираться наши предметы. И вот таким, ребят, образом мы перерабатываем наши семена, скопившиеся в огромном количестве, а, вот в такую вот костную пыль, да, костная мука у нас теперь будет практически автоматическим способом перерабатываться. Нам не нужно будет клацать постоянно на компостницу. Так... Что это такое? За мной походу следят, друзья? Нет? Это что за монстры-то такие странные? А я ни разу таких не видел. Капец, а я боюсь просто. Сейчас надо спрятаться в домике. Ну-ка, что тут такое происходит? Что за монстры тут на меня напали, ребят? Что это за летающие такие монстры? Первый раз их вижу. Блин, еще и утопленники. Ну вот так всегда хаос просто напросто начинается, друзья. В самый неподходящий момент. Так все хорошо было, а тут какие-то монстры появились вообще страшные, ужасные. Это что, ребятки? А что они на меня напали? Не пойму, почему они на меня налетели, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, почему на меня. Летели вот эти монстры, летающие страшные, я их до этого не видел. И они еще плохо так убиваются. Они прям налетают с меня сверху, кусают меня за одно мя мягкое место. Очень, ребятки, больно, но мы терпим, ребятки, мы держимся. Пора бы вам уже сгинуть отсюда, на, получай. А ты чего? Ты что, думаешь, ты лучше, что ли? Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда, ребятки, я раскусил, как они атакуют, и в итоге справился с ними легонечко. Напишите, ребят, почему эти монстры прилетают, очень хотелось бы знать, что я сделал не так, будто перешел дорогу, и на меня начали нападать монстры. После такого, ребятки, надо, надо бы точно отдохнуть, ох. Ну что ж, ребятки, у нас вчера был очень тяжелый день, страшные монстры атаковали нас всю ночь. Ну а теперь мы с полными силами готовы приняться за постройку нового сооружения. Захотел, ребятки, сделать выхода с другой моей стороны, оп, крипер. Привет, Крипер. Как всегда, только начинаешь что-нибудь строить, они тут же появляются. Как по заказу, а? Ну вот вы как по заказу всегда, друзья. Хорошо, что не успел бомбануть. Правда, до этого уже здесь парочка бомбанул. Ну что ж, ребятки, давайте продолжим строительство. Это будет у меня запасной вход, не основной. И вот такой, ребят, у нас получился вход, он попроще, чем мой основной, не стал я заморачиваться, потому что тот основной слишком долго я делал, то есть, а на этот я потратил меньше времени. Ну что ж, ребят, вот такой вот видос на мое хозяйство, на мое жилище. Ну и приступаем, ребят, к еще одному ключевому моменту нашей сегодняшней серии, это постройка курятника. Я думаю, ребятки, постройка будет не быстрой, поэтому приготовьтесь, запаститесь терпением, сейчас будем реализовывать и все показывать. Так, основа для курятника готова, вот такая, значит, у нас ямка получилась, там не помню сколько-то, на сколько то блоков, да, вот, это у нас будет, так сказать, основанием, где мы поставим сундучок, внизу, в который будут собираться наши яйца. Вообще, ребятки, мысль автоматизировать сбор яиц, ну и по возможности сбор, конечно же, перьев, ну и курятину там уже тоже как-то как-нибудь соберем. Так, давайте глянем, что тут у нас получилось. Вот такая, ребят, система у нас будет сбора, да, полуавтоматическая с помощью водички, да. То есть вот эта водичка, она у нас должна будет перемещать наши яйца, ну или наших куриц, да, в определенную точку. Вот туда вот, в которой будет происходить сбор яиц и, и в общем, всего остального, да. То есть ну, в процессе я еще додумаю, что можно сделать. Так, уже, ребятки, прорисовываются очертания нашего курятника, да, вот здесь будет место, куда мы будем собирать наших курочек, а, да, надо как-то его немножко приукрасить, давайте-ка вот так вот обтешим эту древесину, да, ребят, древесину вот так вот можно обтесывать, она у нас превращается в обтесную и совершенно другой окрас приобретает, вот такое вот местечко, здесь у нас будут обитать курочки. И сейчас я продемонстрирую, как это будет выглядеть. То есть, да, вот сюда я буду помещать курочек, которые у нас будут стекать по водичке вот туда вот, да, в тот угол. И там уже будут нести свои, так сказать, яички, которые мы и будем собирать. Так, вот здесь мы разместим, значит, наш тот самый сундучок, куда и будут собираться а, наши яички. Давайте сейчас его как-нибудь более-менее грамотно распределим, да, вот таким вот образом. И над ним поставим воронку, которая и будет собирать а, наш, а, так сказать, упавший в эту, в эту дырочку лут. Там я в дырочке поставил, значит, обычный забор, чтобы у нас кроме лута ничего не падало, ребят. Да, блоки через забор падают, а вот... А, Животные не все, то есть курочки Большие, они через, эту, через этот заборчик Не проваливаются, а вот, кстати Цыплята, да, я вам потом в процессе покажу Они легко и удобно очень Падают через эту через эту решетку Да, и могут быть тоже где-то здесь Собраны, но я, ребятки, кое-что придумаю Я вам потом продемонстрирую, что я с этими цыплятами Сделаю, и вы увидите, как это Будет у меня работать в дальнейшем Ну, вообще, ребят, жду ваших Комментариев, кто как любит строить курятники Очень бы хотелось Услышать, очень важно Ребятки, ваше мнение по этому поводу с цыплятами я ребят, я, ребят, придумал сделать так, чтобы они у нас, в общем, при попадании сюда сразу же уходили обратно в наш загон для курочек, да, то есть сейчас я сделаю здесь определенную специальную конструкцию, которая будет позволять нам выводить наших цыплят сразу же куда нужно, да, то есть в наш загон. Блин, ну давно вас не было, а? Вот все же нормально было опять, а? Вот откуда берутся? Непонятно. Откуда? У меня тут вся территория огорожена. Вы откуда вы проходите? Вообще не понимаю, а? У меня тут, скорее всего, освещение маловато пока еще Все зомби ко мне приходят Зомбари эти проклятые И меня постоянно тут прессуют Не дают никак не развиться Ох ты какой прочный попался И смотрите, и утопленник тоже, капец С воды лезут утопленники, зомби лезут непонятно откуда То есть, блин, кошмар, ребятки, просто происходит Ставь, ребятки, лайк э, Если ты выживал на Майнкрафт На сложности, самое сложное Как у меня сейчас Это так-то не очень-то просто, я вам скажу Так, ну что ж, вот такой у нас, ребятки, получился почти курятник. Вот так, смотрите, у нас будет работать система сбора цыплят. Видите, цыпленок туда провалился, а вот отсюда они будут выходить, да, с этой стороны. То есть сюда они выходят сразу же в наш загон, а здесь они проваливаются. Ну как, ребятки, вам такая идея? Ставь лайк, если понравилось. Вот, ребят, как это работает. Вот сюда они падают, да, и вот поэтому бревну туда-обратно перебегают. Я специальную загородочку сделал, чтобы они не вываливались сюда, да, в это помещение. И чтобы сразу же выходили туда, где мы будем их так сказать, обрабатывать для добычи перьев и уже курятины. И еще немножко, еще чуть-чуть, осталось совсем малость. Еще немножко, ребята, закончим. Нам осталось доделать здесь себе крышу, да, то есть сейчас совсем прям грамульчики осталось допилить. Сейчас я принес тут бревен, и мы закончим эту крышу. У нас будет грамотная крыша в наших традициях, как на наших, на наших всех здесь представленных домах. да да да дам друзья, курятник наш Готов, а, ну и жду ваших лайков По этому поводу, вот такая, ребятки, у нас Система забора курочек, да, вот такие, ребятки Двойные воротишки я сделал специально Чтобы было удобнее, да а, И чтобы у нас куры просто так не разбежались Вот так вот мы их выводим, вот смотрите Как это у нас будет работать, значит, из-за части мы кур выводим, которые подросли Заводим, значит, вот в эту Область, да, основную, это у нас вход в курятник Наш, они вот так вот заходят Сюда и все тихонечко стекают В то место, где они и будут нести Наши золотые яички, да И не только, и еще плюс будут Производить цыплят, которых мы будем выгонять В основной загон, вот таким, ребятки Это образом будет выглядеть, значит, вот так мы Подкормили их, они у нас начинают Размножаться, плодиться, вот видите, раз цыпленок Появился, два цыпленок появился Сейчас, ребятки, это не сразу происходит Вот он туда вот в дырочку падает, и вот С этой стороны они, ребятки, выбегают Вот такая, ребятки, схема, ставь лайк За такую годноту, если считаешь, что Это круто, или комментируй И предлагай мне свои варианты, какой кури ты любишь сам делать по какой схеме Вот такое, ребятки, у нас изваяние получилось Интересное, необычное Я считаю, работа достаточно достойная Кстати, ребят, скажу сразу, что Я ниоткуда его не слизывал, а делаю Только чисто, основываясь на свой личный опыт В Майнкрафте Ну что ж, ребятки, наверное, вы понимаете Что на сегодня я уже заканчиваю свою серию Как раз-таки пошел дождь Ну и жду, конечно же, ваших откликов да, а Как вам вообще понравилось или не понравилось Комментируйте, пожалуйста Ну и я буду в дальнейшем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 с вами до новых встреч друзья